Здравствуйте! С вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеобзоре набор инструмента для большезонной техники и также для сельхозтехники. Это набор Ультра. Код товара 6003182. Набор на 20 метров. Ультра это немного о бренде ультра ультра это бренд принадлежащий компании Sigma, это то есть линейка профессионального инструмента производства тайвань гарантия на инструмент ультра составляет один год начнем с трещотки кстати рабочий квадрат дал нам наборе 3 4 дюйма трещотка на 24 зуба усиленная с реверсом есть быстрый сброс и фиксация. Длина трещотки составляет 500 мм. Так. Рукоятка с насечкой, для того, чтобы рука не соскальзывала. Надпись «Хром-ванадивая сталь» на инструменте. Далее, вороток шарнирный. Длина 480 мм. Также надпись на воротке хромбонадивая сталь. Рукоятка с рифлением. Три удлинителя в наборе. Маленький 100 мм, средний 200 мм и большой у нас 400 мм. Покрытие инструмента в наборе глянцевое. Это удобно, потому что запачкали маслом, вытерли инструмент снова у вас как новый. Материал затоления хром сталь. Кардан 3,4 дюйма. Кардан на заклепках черных, то есть хром новая сталь. Усиленный кардан. Два переходника у нас с 3-4 дюйма на 1 дюйм и с 3-4 дюйма на 1 вторую дюйм. Можете использовать головки под 1 дюйм или под 1 вторую. Дополнительно. И сами головки. 12 головок в наборе. Размеры 22, 21. 19. Далее 24. 27. 30. 32. 36. Головка. 38. 41. 46. И самый большой размер это 50. Шестигранная. Видите, здесь у нас зеркальная часть и внизу матовое покрытие. 50 мм надевая сталь указана. Вес головки составляет 862 грамма. Головка на 50 мм. 6 грани. Гарантия один год. Материал хромованадивая сталь. Покрытие глянцевое, кроме трещотки. На трещотке покрытие идет матового цвета. Указывает еще производитель, что сам механизм трещотки внутри усиленный идет. Набор производится на острове Тайвань. Так, кейс. Размеры кейса у нас. Ширина 52 см, длина 35 высота кейса 9 см. В данном наборе кейс самый простой. Видите, простенькие защелки. Но если здесь кейс, еще сделали получше, может по покачественнее, то, конечно, цена инструмента была бы намного выше. Так, чуть проще кейс, ну и качественный инструмент внутри у вас получается. Вес набора составляет 15 килограмм. Вот такая вот идет сверху накладка на кейсе. 20 предметов, 3,4 дюйма, шестигранный профиль, хромбанадевая сталь. Механизм. Также производитель указывает. Механизм трещотки изготовлен из кованной и закаленной стали. Спасибо за просмотр нашего видеообзора, за подписку на канал, за оставленный комментарий. Вы получаете дополнительную скидку в нашем магазине при заказе. Спасибо. До свидания.